Всем привет! Сегодня будем говорить о рынке криптовалют, о биткоине, что сейчас происходит. Я все чаще слышу, что криптовалюта скам. И в сегодняшнем видео расскажу, почему я так спокойен и я продолжаю покупать, как и покупал до этого. Покажу, по каким ценовым значениям, по каким отметкам, покажу свой портфель и что я планирую дальше делать на этом рынке и чего ожидаю. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую залететь в мой телеграм-канал. Информации здесь, вы понимаете, я даю намного больше. Поэтому залетайте, буду рад видеть каждого. Итак, давайте плавно начнем с того. Сейчас по рынку, на графике, что происходит, что я делал все это время. Потом покажу, что у меня творится в портфеле и чего я ожидаю в дальнейшем. да, И какие будут действия предпринимать. Итак, переходим на дневной график биткоина. Что мы здесь видим? Во-первых, когда я делал свои покупки. Все то, что я делал, я всегда освещаю в своем телеграм-канале. Когда биткоин вот здесь флетил, в районе 36, район, сколько у нас было, 44, я ожидал, что все-таки мы пойдем где-то к 50-52. И на вот этом отскоке я загрузился криптой на 15%. 15 процентов. То есть я хотел просто забрать прибыль, э, на, на споте естественно фиксануться и ждать цен ниже. Но укатали вниз. Я не стал продавать минус. И когда мы уже целый месяц недавно вот флотили в районе 28 и 32 тысяч я взял еще 15% в свой портфель. То есть я усреднил те позиции, которые у меня были. Таким образом у меня уже получилось в портфеле 30% я завис в крипте. Здесь я ожидал отскока, опять же таки, в район хотя бы 37-38 тысяч. Чтобы вот эти 30%, которые я уже усреднил, я вышел бы не то что в ноль. Я более чем уверен, я взял бы там профит. И опять же таки я хотел все слить. И потом в USDT в долларах красавчиком пониже уже закупиться. Потому что я понимал, что в связи с ситуацией, которая происходит в мире, падения будет. Но то, как биткоин валился да, и валится до сих пор, все же я надеялся поймать отскок. Ну да ладно, отскока они не дают. Увели еще ниже и теперь у меня позиция 30% в крипте э, пошла в минус. В моменте у меня портфель показывал до 40 процентов минуса, сейчас показывает минус 33 процента. Почему? Потому что теперь, когда мы пришли в зону, 20 тысяч за биткоином. Видите, опять-таки у нас образовалась поддержка в 20 тысяч. И сопротивление 23 тысячи. То есть, внутри дня на свободные деньги. Кто трейдер, понятно, они торгуют. Они здесь берут лонг, здесь берут шорт. Что-то там на хлеб себе зарабатывает. Это мы сейчас говорим, если про трейдинг. Но мы сейчас говорим об инвестиции. Там долгую, то, что я набираю там портфель. Поэтому здесь в районе вот 22 и 20 я еще альткоинов набрал что-то так некрасиво на, нарисовал альткоинов я набрал ребят на 40 процентов и теперь у меня в USDT осталось только 30 процентов я усреднил э, позиции которые набирал по 37 по 30, э, по, 30 по 32 там и теперь в районе 20-22% я взял еще на 40% процентов усреднил свои позиции. И теперь у меня средняя позиция там, в криптовалютах, она не такая уже страшная и плохая. И если сейчас мы поймаем какой-то обратно-таки отскок или там, разворот локальный там, в район 27-29%, то я легко выйду без безубыток, а может даже еще и заработаю. И потом я уже буду принимать решение, разгрузится ли мне, и потом закупиться ниже. Или может рынок там ну, развернется и пойдет вверх. Но опять же таки, если учитывать ту тенденцию, которая происходит сейчас, и то, как меня уже два раза на этом поймали, да, я не сомневаюсь, что они могут как бы поймать меня на третьем разе. Но здесь, смотрите, тут слово поймать не подходит. Я что набираю инвестицию в долгую. Так? Почему? Потому что... Монеты, которые сейчас я откупаю, там... давайте заглянем в вот портфель мой. Да? Вот 30% у меня в USDT осталось. Смотрите, у меня монеты, которые я откупаю, более-менее э, для меня они сильные. И я более чем уверен, они медвежий рынок ну, переживут. И поэтому в такие монеты я выделяю там, 6%, 5%, там, 3%. Да? Вы здесь видите их на экране, я их усредняю. И получаю довольно там, неплохие средние цены. Потому что я уже покупаю с дисконтом минус 90% от их хайов. Все остальные там высокорискованные, там, игровые проекты, там, метавселенные, я покупаю не более чем на 1%. Вот Азерс, видите 24% в остальной крипте. У меня там это более-менее какие-то рисковые активы, которые они могут выстрелить на следующем бейшем рынке, а могут вообще сдуться и ну, как бы соскамиться. Поэтому фундаментал вы видите у меня на экране. У вас это могут быть другие монеты. Не обязательно вам повторять. И вообще то, что я здесь говорю, не обязательно воспринимать это как какую-то последнюю точку зрения. Всегда формируйте свою и ищите альтернативные точки зрения. И вам будет так легче. И на этот счет я уже подготовился. Выделил для себя два уровня. То есть если у меня остается 30% портфеля USDT, то при погружении биткоина... Я более чем уверен, район тысяч, он очень сладкий. он как, э, Так или иначе, я думаю, он будет пробит. Может он будет резко пробит ложно. Там э, сразу на 16-18, может 19 затронем. И потом может, можем пойти э, нарисовать да, там, вот, ложный выход. Там резкая свеча вниз и V-образный разворот и сразу вверх. Может такое быть? Может. И тогда вот здесь я докуплю еще на 15%. И у меня останется последние 15 USDT э, в портфеле. Только на тот случай, если каким-то сквизом или вообще очень все будет плохо, и биткоин свалится в район 12-14 тысяч, я там добавляю последние 15% в портфель. И те активы, которые стоят, например, возьмем тот же Polkadot, там 7 долларов или 6, да, то он вот здесь он уже будет стоить 2 или 3 доллара. И я буду брать тот же объем дота, который набирал и до этого, но только в два-три раза уже там дешевле. То есть понимаете, да? И все равно у меня средняя цена там по доту получится, ну если получится набрать максимально уже при 12 тысяч долларов за биткоин, то у меня, например, средняя цена дота все равно получится долларов 5, понимаете, 4. У меня сейчас средняя цена дота 8 долларов. То есть получится средняя 4,5$. Ну а если Дот там к своему хаю вернется, это уже 11 А Если пойдет на 100 долларов, то это 20XO. Поэтому, ребят, я сейчас покупаю скидки с дисконтом 90%. Вы скажете, это блин, мы же такие умные, Рома, ты посмотри, что творится. Биткоин будет ниже 10. Есть уже и такие люди, ну я их называю ждунами, и они рассказывают мне, что э, нужно покупать будет после там, 10, после 14. То есть они вдруг все такие стали умные. И говорят, что никакого отскока, никакого роста быть не может. Хорошо, допустим, это так. Но почему же тогда, когда я снимал видео про салану, которая стоила там около района 200 долларов, я говорил, что первую покупку буду рассматривать по 40 долларов? Вторую по 20 и третью по 10. Все с меня смеялись, писали. Ты что, дурак, салана идет на 1000, это топ. Сейчас я взял первую покупку, там немного Solana, по 40. До 20 еще не дошла, там 25 или 27 была минимальная. То сейчас мне уже кричат, салана будет ниже. Зачем ее покупать сейчас? И мне вот это так смешно наблюдать, то же самое э, по кардана было, когда он, мне говорили, он доллар никогда не пробьет, он идет на 10 баксов. Я снимал видео, когда он был в районе 2 долларов. Я говорил, кардана возьму только при цене 40 центов первая покупка. И как раз у меня ордер сработал, и то я минимально купил, потому что жду его в районе еще 20 центов. Последнюю покупку, чтобы я совершил по кардану, это было будет 10 центов, если он туда рынок даст, дойдет. Если не дойдет, я пойду с той позиции, которая у меня есть по 40 центов, понимаете? Я все равно набираю позицию с дисконтом уже минус 80, минус 90 процентов. И к таким сценариям, событиям я готов. Если вы скажете, сейчас кричат ребята, там, крипто скам, э, все хана. Ну, я на самом деле, ну, как бы... В теории можно допустить такую вероятность, да, но очень много уже зашло сюда крупных дядь, фондов, да? которые вряд ли такую кормушку будут закрывать. Я думаю, они на ней еще будут зарабатывать не один цикл. Ну, как минимум, я не думаю, что на этом все закончится. Поэтому все те, кто ждут там ниже 10 тысяч биткоинов, говорят, я там только буду закуп закуплюсь, да? то это те, что кричали и закупались по-любому на хаях, ну большинство. Потому что они же кричали, что Салана будет на 1000 долларов там идти, а сейчас они кричат Салана будет на 5 долларов идти. То тогда они по 150 по 200 Салан убрали, а сейчас то есть по 27 Салана для них дорого. Я понял. Хорошо. Но у меня такой вопрос. Если вы все ждете биткоин ниже 10 тысяч долларов там. Будет абсолютное там, разочарование, как все говорят. Будет абсолютный крах какой-то. Ну Что-то сделает такое, чтобы люди вообще разуверились. Ну, может такое даже и будет. Ну да ладно, я все равно сижу с позицией. Если мои позиции и такого не будет, развернется и все пойдет, то у меня хотя бы 70% процентов крипте есть или 80% и я что-то буду зарабатывать. А вы будете ждать и вдруг не дождетесь, что тогда делать? А если вы скажете, что оно все лопнет, то вы там тоже не купите. Вам будет насколько страшно, если биткоин ниже 10 тысяч долларов пойдет, что вы его никогда в жизни не купите, понимаете? А я наоборот, найду еще какую-то тысячу долларов и возьму вообще за копейки, и эта тысяча долларов через три года может 100 тысяч долларов принести, понимаете? Поэтому у меня вот такая стратегия, я ее придерживаюсь. Вы, конечно же, ну, думаете своей головой. Но только если честно, мне очень смешно слышать, что сейчас там... Очень дорогие цены. Почему-то, когда биткоин был по 60, блин, никто не кричал, что очень дорогие цены. Сейчас с дисконтом вся альта 90, минус 95 процентов это дорогие цены. Я не спорю, что дорогой биткоин, потому что если мы возьмем цикл, ну там при... ну, на бинансе не видно всех циклов, да, ну давайте возьмем. Вот предыдущий хай был там цикл 20 долларов, потом дно было 3000 долларов. Вот. Биткоин там 84, там практически процента, он падал, да? И в этом цикле сейчас мы идем, вот хай там 68, сейчас он упал на 68 процентов. Ну, то есть если брать вот 80 процентов, 83 как предыдущий цикл, если он упадет, то как раз вот эта точка 12 тысяч долларов, она и будет там минимальной. Но каждый цикл он падает все меньше и меньше биткоин. Почему? Потому что, ну реально я уже сказал, заходят очень крупные дяди, фонды и все остальное. И сейчас идет очень жесткий и быстрый дамп в основном за того, понятно там и фондовые рынки, и S&P 500 падает, и ситуация в мире плохая. Но сейчас ну никому уже не секрет, да, все сходятся к тому, что даже по подтвержденным источникам, что в основном такие ребята, как Alameda Research, к примеру, во главе с... Э, э, забыл, как зовут... Бенком, Ну, в общем, главой биржи FTX, да, Alameda Research, они там... Группировка ихня, Они дампят рынок, они же и Тару, ну там соскамили. Сейчас они дампят, все шортят там и эфир, потому что много фондов, если эфир станет ниже тысячи, тоже будет ликвидации и по другим монетам. Поэтому здесь и фонды теряют, понимаете, не только там мы, Но ну, они там играются на маржиналке. А наша задача на споте брать. И я в телеграм чат писал. Если вы еще не заходили, заходите туда обязательно почитайте. Вот есть три правила для себя записал. Если вы купили один эфир и не продали его, у вас и остается один эфир. Запомните это навсегда. Пока вы не продали, вы не зафиксировали без, ну, убыток. А вы не будете убыток фиксировать никогда, если вы будете инвестировать только свободные деньги. Если вы заходите на свободные деньги, вы не будете думать и кричать, что это все скам, у вас голова болит, что этот грёбаный эфир там с 6 тысяч долларов свалился на тысячу. Тогда же эфир, если сейчас посмотреть, ребят, почему вы у меня в портфеле не увидели эфира? Да нахрен он мне нужен. Он стоил там 5 тысяч долларов, сейчас он стоит тысячу, ну так это минус 80% еще. Я его не ставлю лучше там полка дота, Solana или еще какого-то другого блокчейна. Их сейчас очень много и более усовершенствований. Поэтому вот сюда ему дорога. Вот если эфир я увижу минус 90 процентов. Ну да ладно, давайте минус хотя бы 85. Да даже ниже, не буду его брать. Да, для меня вот минус 90 где-то процентов. Проц проц. Вот район 500 долларов, если он будет, я возьму первую покупку эфира. И вторую уже буду добавляться, если будет там еще ниже идти. Потому что неизвестно, что с тем эфиром будет, да? Если не будет таких цен, ничего страшного. Я набрался себе криптовалюту, которая меня устраивает. Я буду с ней, ну, как бы ехать дальше. А сейчас мне эфир не устраивает, потому что он даже не упал настолько, сколько упали там остальные альткоины. Если вам думается, что это очень сильно он упал, то, ну, конечно, там с хая очень сильно, если вы по 6, по 5 тысяч залетели. Но... Ребят, для покупок вот я да действительно считаю, что эфир еще э, есть куда ему лететь и по графику и вообще есть куда биткоину опуститься, но я частями закупаюсь и я вам говорю, что я просто жду, если вдруг будет хороший какой-то отскок, то есть коррекция от падения то я с теми позициями, которые у меня есть, я не то что в ноль выйду, я даже хорошо заработаю и там уже буду смотреть, пересматривать позиции, может выходить полностью в доллар и ждать уже тех значений 14-16 тысяч долларов, может там ниже вместе с вами. Если нет, я просто по стратегии буду добирать полностью и забью свой процент портфель 100% криптовалюты и буду ждать следующего бычьего рынка. Потому что я верю, что вот такой сегмент как криптовалюта, она не может там соскамиться или загнуться. Ну в принципе может она теоретически, но я в это лично сильно не верю. И во-вторых, инвестиции это всегда риск, поэтому если вы направляете свободные деньги, то вам не то, что там все равно, что соскамится или не скамится, Вы просто там получите опыт, вы просто не заработаете то, что планировали. И будете искать там другие способы приумножения капитала. Но не набирать позицию с дисконтом 90-95% по альткоинам. Для меня это, если честно, смешно. Вот смотрите еще по блоктопе. И кто-то просил, я там снимал видео. Я вам говорил, что он упадет и в 3 цент Вот 0.03. Вот там будет где-то набор. Тоже там видео есть на канале, можете посмотреть. Уже смотрите, минус 98%. Ну чуть ли не скам, видите, уже никому не надо. Но по 10, по 15 центов, пожалуйста, люди залетали, кричали. «Блоктопия, супер, топ, метавселенная и все остальное. Они могут еще там подхватить его, накопиться здесь и еще раз стрельнуть на 15 центов. Может такое, может быть. То вы получите тогда там около 30 иксов. Поэтому я блоктопию тоже тут на дне взял на 1% там, от портфеля. И все, пусть маринуется. Вот такие на сегодня, друзья, у меня мысли. Какие ваши мысли, какие ваши действия? Что вы предпринимаете? Боитесь вы, не боитесь? Страшно вам, не страшно? Покупаете криптовалюты или скам? Ничего вы уже не хотите. Мне будет очень интересно почитать в комментариях. Обязательно пишите об этом. Ну и если видео было полезным, можете поделиться с ним друзьями. Не знаю, поддержите лайком. Не забывайте также подписываться на YouTube канал. Там Кликайте этот самый колокольчик, чтобы следующее видео не пропускать. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.